Хоп, коп с вами Олегудин Мы проходим мануальную терапию сейчас давайте обратим внимание Какие же скрутки делать при сколиозе До Этого скрутки, которые мы все смотрели Они как бы без особых раздумий Ну сделали и сделали Позвонки по-любому куда-то там встанут да, Куда не надо, они не повернутся, не встанут Будьте в этом уверены, можно работать смелее При сколиозе, соответственно Часто бывает ротация позвонков да, Они не только повернулись вот сюда вправо Но они еще и ротированы Значит, нам надо их повернуть обратно. Логика какая? Если что-то выпирает сюда, то мы толкаем в противоположную сторону, да? Но здесь нам надо с другой стороны растянуть, то есть подготовить вакантное место, пустоту, куда они уйдут. Если что-то выпирает сюда, то толкаем обратно и по направлению в сторону, к голове, и растираем. Вот тут я нарисовал схему, она единая как бы для всего. Если даже один позвонок вышел, там голова сверху, да? Вытолкаем в противоположную сторону, это логично, и в сторону головы. А с другой стороны, вот его поперечный отросток, он же выше находится, на два пальца примерно, да? От него и все остальное что выше загибаем, либо растягиваем в противоположную сторону. Это как касается и одного позвонка, так и касается сегмента, так и касается целого там участка с сколиозом. Вот, например, нарисовали схему такую, да. Поясничный правую сторону сколевос, толкаем сюда, растягиваем здесь, соответственно, да. Грудное отделение левой стороны сколевос, толкаем туда, растягиваем за ребра и за таз с этой стороны. Для этого нам надо подготовить человека, мы его уже там простучали, да, уже размяли. Вот в этой стороны можем сделать вот такое вот подбитие которые не, не обязательно скажут, что мы попали, да? В смысле, что мы прям поставим позвонки на место, да? Хотя могут устать. Терпимо? Да, может сидим. Хотя бы. Хотя бы подравняли их, расшатали уже до этого, да? И вот теперь сами приемы. Значит. Для грудного отдела придется тебе лечь на вот этот бок. Этот бок. Мы, Да, эту планку вверх, руку из-под себя вперед, но э, ляжем на подушечку, такую плотную подушку я вам рекомендую иметь. Покупайте в наших магазинах Альфа Топ Шоп. Прямо под этот участок мы подкладываем подушку, да-да-да. Видите, он уже с этой стороны растянулся. Очень удобно. Ну, потому что И, ровно. Я говорю, очень удобно. Хм. Да. Да. Здесь захватили его кулак ногами. Вот так. Ну, если не получается, ну, у кого-то там маленькие руки как-то неудобно, да? то вот какую-нибудь палочку дайте в руку, это опять наши молоточки, по поможет нам. Вот так, держи. Угу. И мы на тарзанку садимся и растягиваем его здесь. Вот видите, ногами назад, тянем вперед. Руками толкаем вперед, вот прям в таз. конечно. Ага, ага, ага. Чуть кожа там, да? Да не, не кожа, лучше без носителя растянуть. Ага, ну все, все, все. Растянули. Теперь та же скрутка, да, только вот уже... Смысленная. Тут в таз уперлись соответственно, здесь в ребра, уже можно руку не сюда класть, да, а вот конкретно сюда. Вот под этим место подставили ладошки. Лучше пальцы на пальцы, потому что одним пальцем они слишком слабенькие. Вот так посильнее будет. Да? И с поворотом раз, на себя. Это получается у нас B вариант. То есть А был вариант туда. Б вот так растянули, и В растянули в другую сторону. Таз теперь толкаем туда, и дробуем на себя. Вот так. Ну, для этого варианта еще лучше, чтобы он руку проснул назад. Можешь назад руку вот так отвести? Вот так вот. То есть здесь толкаем на себя, а здесь под себя. Здесь какой он серьезный. Так, теперь переходим к вот этому переходу. Ну что вы понимали, на схеме вот видно. А. Это мы за руку потянули, растянули, да? Б. Это мы скрутку, как обычно, толкаем с пальцами вверх. И В. Это скрутка противоположная, когда рука одна отведена назад. Так, подушку вынимаем. Обе коленки вместе теперь. Просто пока лежу, вот так вот да. Ну то есть прямой голос выдаем, да? Может, там еще поближе подняться? Здесь можно, смотрите, как э, двигая одним коленом, например, если тяжело, то в живот, как упираемся, берем и прощипаем позвонки. Снизу, сверху. КПС смотрим, где подвижность есть, где нет подвижности. Где что-то повернут, там может быть, да? где что-то выпирает. Вот, например, вот, вот, вот то мышца там играет вот тут. Вот, КПС тут. И заодно мы массаж делаем этой области. Два в одном получается, да. И массируем, и тестируем. Протестировали. Теперь движнули ноги вот так. И вот так раз. Видите, его кресец сразу повернулся вот так. То есть с той стороны мы растянули. Это хорошо видно там на рисунке. Покажу-ка рисуночек. <как> Держим ноги и, соответственно, в позвоночник даем уже э, гипотенором руки раз вниз. Одновременно торчат. Раз подавили. Раз продавили. Два продавили. Ну вот. И как бы все. Дальше мы уходим в отработку приемов друг на друге. У нас только практика. Чистая практика. Если вы не с нами, а только смотрите видео, то вы много выпускаете. Потому что некоторые нюансы скрываются непосредственно здесь, в работе. Поэтому рекомендую вам быть обязательно на тренинги И все познать на себе и на других людях, разнокалиберных людях. До новых встреч, друзья.